Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. После выхода на пенсию продолжает работать каждый пятый россиянин. По данным на 1 января 2019 года в России проживает почти 44 миллиона пенсионеров. Из них работают почти 10 миллионов человек. Эти цифры указаны в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год. Ежегодное повышение всевозможных поборов и тарифов с мизерной пенсией вынуждает старшее поколение работать даже до глубокой старости, а то и до самой смерти. Аудиторы счетной палаты, проверив деятельность Росимущества, которое отвечает за учеты использования федеральных земель, пришли к выводу, что ведомство не имеет достоверных сведений о том, какими земельными участками располагает, сколько из них даны в аренду и какие доходы это приносит бюджету. Расхождение отчетов Росимущества с цифрами, предоставленных ведомством, в некоторых регионах превышает сотни раз. Так, с учетом всех показателей дохода от сдачи земель в аренду за 2017 год и первый полугодь 2018 года должны были составить около 440 миллиардов рублей, но в реальности Росимущество отчиталось о сумме в 33 раза меньше, чуть более 13 миллиардов рублей. Государство, как инструмент в руках правящего класса, будет всячески потворствовать разграблению нашей страны, дорвавшимися до власти ворами. И лишь в пользу очередного передела сфер влияния подобные случаи придают огласки. Но даже будучи пойманным за руку, буржуй отделается лишь незначительным штрафом, а все награбленное останется за ним. В Самаре холодная вода подорожает. Об этом стало известно из приказа Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области. Уже с 1 июля питьевая вода будет обходиться 31,6 рубля за кубометр. Сейчас самарцы платят за тот же объем 28,21 рубля. Больше придется платить из-за водоотведение – 17,39 рубля за кубометр против 14,99 рубля. А с 1 июля 2020 года питьевая вода будет обходиться в 35,8 рубля за кубометр, а водоотведение в 19,3 рубля. Если при социализме происходило ежегодное понижение цен, то в буржуазной России мы видим лишь, как постепенно выдаивают население, не спеша и планомерно. Жительница Солнечного Ксения Бессонова попала в эфир во время прямой линии с Путиным она пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры и тотальную жилую застройку в микрорайоне. Путин в ответ сказал, что в планах застройки микрорайонов, которые строятся на софинансировании с дольщиками, должна закладываться инфраструктура. И добавил, что сейчас по закону возведением социальных объектов должно заниматься государство. Однако достаточной правовой базы под это все еще нет. Товарищ, с каждым днем все чаще и чаще возникают такие проблемы, как нехватка школ, детских садов, парков и так далее. И это не только в Красноярске. Оглянись, вокруг тебя творится то же самое, и проблема будет только усугубляться, так как строительство объектов и инфраструктуры не приносит буржую никакой сиюминутной прибыли. На видео, размещенном в соцсети, видно, как пожилые люди, отталкивая друг друга, расхватывают просроченные товары, выброшенные на помойку из магазина «Пятерочка». Невозможность прокормить себя на пенсию толкает их собирать просрочку, от которой избавляются магазины. При капитализме жизнь простого человека ничего не значит для правящего класса. Как только он теряет работоспособность, он становится ненужным этой системе. Нищенские пенсии, которых порой хватает лишь на оплату коммуналки, толкают пенсионеров на унизительные поступки. Товарищ, если мы не возьмем власть в свои руки, это ждет и нас, и наших детей. Вступай в борьбу, пиши на почту в описании.